Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поговорить о том, чего в дальнейшем ждать от рынков. На самом деле, конечно, непростая, непростая ситуация. Что-либо говорить в настоящий момент сложно, риск ошибки достаточно велик. И здесь, наверное, вопрос, что же происходит с рынками что является для меня ключевым сейчас ориентиром для того чтобы смотреть на рынки, использовать возможности и какие конкретные действия предпринимать в настоящий момент первое о чем хотелось бы поговорить это это о курсе рубль доллар то есть очень многие сейчас люди Могут воспользоваться следующей ситуацией. То есть многие экономисты, многие эксперты заявляют о том, что у нас сейчас, в настоящий момент, доллар может вырасти до 90, до 100, 120 рублей за доллар. И нужно в принципе любой отскок в долларе использовать как возможность, чтобы нарастить свою собственную позицию. Что я хочу по этому поводу сказать. И это касается не только долларов, это касается в принципе всех финансовых рынков в настоящий момент конечно же напрямую курс рубль доллар ключевым ориентиром выступает цены на нефть мы все это знаем мы все на это ориентируемся но в последний момент у нас наблюдается такая уникальная тенденция да то есть цены на нефть падают снижаются но при этом доллар стоит как влитой да то есть почему-то он как бы выше не растет закрепляется выше отметки 80 Рублей за доллар. Что является тому причиной? На мой взгляд, причиной тому является я уже об этом говорил, об этом писал в социальных сетях, беспрецедентные меры поддержки экономики. При этом у нас экономику поддерживают как центральные банки, так и правительство очень многих стран. То есть развитые страны практически все в один заявили о том, что они будут поддерживать экономику путем стимулирующих мер. Это значит, что правительство будут больше занимать. Центральные банки печатают очень много необеспеченной валюты, опять-таки, за счет для того, чтобы поддержать непосредственно экономику. И то, что мы наблюдаем в последний момент, мы видим, что ликвидность постепенно, та объявленная и заявленная ликвидность, о которой говорилось, она начинает поступать на рынок. То есть, за март месяц Федеральная резервная система США выкупила активов на баланс себе порядка 1%. 1,1 триллиона долларов, это очень много. Помимо всего прочего, там сопоставимые объемы ликвидности были предоставлены по операциям РИПО. Помимо всего прочего, Трамп заявил о том, что будут поддержаны меры, меры поддержки экономики со стороны правительства составят порядка 2 триллионов долларов. Конечно же, во всей этой ситуации, что мы будем наблюдать? Мы будем неизбежно наблюдать, что первичные дилеры, финансовые институты Первым делом, куда они будут направлять средства, они будут направлять их в антиинфляционные инструменты. И фондовый рынок в этом случае тоже является одним из инструментов антиинфляционных, потому что цена на акции, если у вас будет разгоняться инфляция в будущем, то цены на акции, в принципе, будут расти. К чему, в конечном счете, это может привести, да, то есть как это связано с рублем непосредственно? С рублем это связано двумя причинами. Причина номер раз это цены на нефть то есть как мы знаем по экономическим законам цены на нефть и вообще цены на любой товар они определяются балансом, балансом спроса и предложения то есть если у нас высокий спрос при ограниченном предложении цены на товар растут а если у нас спроса нет но и предложение тоже снижается, то цены на товар тоже растут. И основной посыл того, что цены на нефть будут ниже, заключается в том, что у нас Саудовская Аравия воюет с Россией, что они хотят занять свой собственный рынок, и на этом фоне, соответственно, идет некий такой демпинг по цене, опять-таки, который, в принципе, они удовлетворить не могут. То есть да, они могут снижать цену отгрузки, но цена для конечного потребителя с учетом стоимости фракта доставки этой нефти до конечного потребителя, соответственно, растет и никакой там экономической целесообразности в этом нет. Так вот, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что цена на нефть, она может определяться в первом случае, да, ключевым случаем. Она определяется с балансом спроса и предложения. У нас, с одной стороны, падает спрос, с другой стороны, растет предложение. И то есть последствия первого порядка заключаются в том, что если вы понимаете, что нефть продают много, что ее, в принципе, там начинаются войны, да, кто предложит наиболее низкую цену, то в этом случае цена на нефть падает. Это первый последствия первого порядка. Последствия второго порядка. Да, то в этом случае у нас получается очень многие производители загнутся и в будущем цена на нефть восстановится. Но я сейчас хочу поговорить не столько о законах спроса и предложения, сколько о немножко других вещах. В чем торгуется нефть? Нефть торгуется в долларе. Соответственно, если вы понимаете, что доллар там беспрецедентно предоставляют ликвидности, фактически эмиссия ничем не обеспеченной валюты, то в этом случае цены, которые номинированы в этой обесценивающейся валюте, цены на товары, которые номинированы в этой обесценивающейся валюте, будут расти. Еще раз, почему будут расти? Не потому, что будет спрос при ограниченном предложении, а просто цена будет в слабой валюте, которая в принципе будут инфляционные ожидания да, по доллару непосредственно. И на этом фоне цены на нефть могут подрасти. Что мы, в принципе, видим на настоящий момент сегодня, на 2 апреля. 2020 года, да, то есть, в принципе, ничего не поменялось ни в плане экономики, никаких позитивных событий у нас по коронавирусу нет, но, тем не менее, есть определенный скачок в ценах на нефть, Но ну, вроде бы, как Трамп сказал, да, что там Саудовская Аравия с Россией договорится, но, как мне кажется, что это все внешне, внешняя атрибутика, которая сопровождается, что Россия с Саудитами договорится, но здесь и первой причиной, все-таки, на мой взгляд, является предоставление ликвидности мировыми центральными банками. Каким образом в этой ситуации действовать? В этой ситуации будет очень большой соблазн, но очень многих людей при достижении доллара там, цены в, ниже 75, видели курс по 80, да, то есть мы проходили эту историю в 2014-2015 году, когда люди тоже видели курс доллара там, по 80, и когда он корректировался там, в район 75-72, люди очень активно покупали и по 75, и по 72, просто элементарно в надежде на то, что он снова будет стоить 80, и может быть даже 90, иначе. На этом фоне они зависли в данном классе активов, в долларе зависли на очень продолжительное время, там, на 2-3 года, не получав абсолютно никакой доходности. Поэтому у вас тоже соблазн может быть высок. Я бы здесь выступал с осторожностью, имел бы в настоящий момент рыночно-нейтральный портфель. То есть, должны быть, конечно же, и доллары. То есть, у нас события непредсказуемы, может произойти все, что угодно. Но полностью все деньги вкладывать в доллар там при достижении цены 75-70 я бы, наверное, не стал. Я не исключаю, что мы к концу года можем увидеть доллар там где-то по 63-65 рублей. И вероятность этого достаточно высока. Опять-таки, я это объясняю фактом печатных станков, да, которые работают в мире. А что еще здесь может быть интересным? В случае, если будет стабилизация цен на нефть, стабилизация курса валюты национальной, да, то есть сейчас становятся очень и очень привлекательными операции Carry трейд. Что это значит? Это значит, что вы сейчас можете в Америке фактически не то, что занять доллары без процентов, да, вам этих долларов дают столько, сколько вы можете унести. Вы эти доллары можете привести непосредственно в Россию, конвертировать сейчас в рубли по курсу там 78-79 рублей за доллар и купить первое, что, что, что является привлекательным, первое, что вы можете сделать, первое вы можете купить облигации. Но здесь как бы все-таки присутствуют риски снижения цен на нефть и что будет с бюджетом России. И, возможно, Центральный банк, может быть, поднимет процентную ставку, хотя я лично считаю, что это пока что маловероятно. И тогда у вас операции CarryTrade будут еще более привлекательные. Ну, то есть при текущих процентных ставок, ставках вы имеете привлекательную норму доходности. То есть в рублях вы имеете 6 процентов в облигациях федерального займа. А занимаете вы под 0% да, то есть помимо всего прочего, если у нас будет ослабление, глобальное ослабление доллара, то в этом случае будет укрепление рубля через ослабление доллара и рост цен на нефть непосредственно на этом фоне. Вы позарабатываете 6 процентов купонного дохода, вы зарабатываете на укрепление рубля, валютном курсе укрепления рубля порядка. Еще 10-15% и того на перспективу 6-8 месяцев до выборов, допустим, Трампа того же самого, да, мы можем увидеть, что вы практически при минимальном риске или риске дефолта непосредственно российской экономики, что в перспективе 6-12 месяцев очень и очень маловероятно, вы можете на каждые привлеченные 100 долларов заработать порядка 25-30 долларов чистой прибыли. Причем, опять-таки, не своих долларов. Долларов, которые вы привлекли по операциям carry trade, да, то есть заимствуя их сейчас от Центрального банка Америки. Это первое. Это то, что вы можете сделать с минимальным уровнем риска. Второе, что вы можете сделать, да, у нас идут сезон дивидендных выплат. У нас 2019 год для российских Компании был очень-очень успешным, удачным. Очень значительный размер идет дивидендов, которые еще не были выплачены, да, то есть которые будут выплачены по итогам 2019 года, летом 2020 года. И здесь, после коррекции российского рынка в пределах там 30. 45 процентов мы сейчас отскакиваем то есть и силу рынка можно видеть да несмотря на то что там америка падает очень сильно другие страны падают очень сильно россию почему-то сильно не продают почему потому что здесь опять таки операция коррит не могут выражаться как в покупке ОФЗ облигаций инструментов с фиксированным доходом также выражаться и в покупке каких-то дивидендных акций которые э, в, ну, дивидендов могут заплатить там свыше 10 процентов если не она облигация федерального Займа, вы можете получить доходность 6 процентов по купону то по дивидендным историям вы можете получить 10 от 10 до 15 процентов дивидендов причем чтобы эти дивиденды получить эти 10-15 процентов вы получаете не размазанными погоду да а вы их фактически можете получить там в июне-июле то есть до июня июля у нас остается апрель май-июнь за три месяца вы можете получить дивидендов порядка 10-15 процентов плюс при такой дивидендной доходности сами акции могут вырасти в цене. И все то, что я рассказывал, привлекательность операции Carry для инвесторов в облигациях, вы к... Ко всей этой доходности, 20-30% которые получать, вы еще в рублях, в рублевой доходности да, можете еще получить плюс 30%. Итого получается, что российские дивидендные истории сейчас для международных инвесторов становятся чрезмерно привлекательными. Потому что если в облигациях вам на каждый привлеченный кредитный 100 долларов можете заработать 20-30 долларов прибыли за полгода, 12 месяцев. Если говорить про российский рынок ценных бумаг, про акции российских компаний, то в этом случае они могут опять-таки отскочить в пределах 20-30% раз доходность, дивиденды 10-15%, 2% доходность, укрепление рубля в пределах 10-15%, 3% доходность. То есть у вас доходность складывается из трех элементов. Итого на круг в такой ситуации можно получить доходность в пределах 60-70% в валюте. Поэтому, как мне кажется, да, при всей привлекательности того всего, что я рассказал, ситуация по-прежнему остается нестабильной. Но полностью игнорировать сейчас нахождение в российском рынке ценных бумаг в хороших, качественных дивидендных историях тоже неправильно. Ждать того, что мы будем еще ниже. И поэтому копить, держать кэш, да, и ждать, что будет еще более глубокий кризис, это тоже, на мой взгляд, не совсем разумно. То есть я считаю, что на 20-30% люди, кто еще не инвестировал на рынке, имеет смысл на него обратить свое внимание. Вот мой посыл, вот то, что хотелось сказать в настоящем видео, если оно вам понравилось, если вам понравилась эта гипотеза, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. У меня же на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, пока-пока.